Всем хай привет, с вами Дэнни, Дэнни Мод. Сегодня у нас будет ребилд сборки скинхедовской для Дэнкозора, которую я ему сделал за э, 1,488 рублей. Я не знаю, что это значит. Не знаю, символично это что-то, но ну, вот такую вот сумма почему-то мне решили заплатить за данную сборочку. Скинхедовская сборка без запретки. Я ее ребилднул. Она весит около 200 мегабайтов. То есть, сборочка подогнана под копты, там парпел и все такое. В общем, да. С чего бы начать? Расскажу, что за ребилдил. Это, наверное, графика. К графику, короче, под догнал по дну постафиг, то есть выключенная постобработка. это нам дает неплохо так fpsики. Давайте посмотрим погоду, 112, 0 вот. 8 погод, а моя фаворитная на двоечка, Дрэйновская, также вот тут облака всякие. Сразу че пушки, такая вот бита с фонга фунготами и туда лючки. Ну, прикольная бита, мне кажется, но на ну, в тематику нормально так подойдет короче а, вот пушки я взял взял пабликовские пушки и как бы добавил на пушки рабочий класс такой стикер kinghead вот такие вот пушечки в общем вот далее идем к звукам папка аудио весит 1 мегабайт то есть вырезаны все звуки совершенно всем кроме выстрелов то есть сожгай меню вот в генерал и здесь множество всяких звуков, ну и в принципе можете выбрать что-то для себя сами, вот то что я выбрал как бы я. А забыл тут еще анимация стрельбы и как бы прицел можете заценить. Такие вот пушечки, звуки и все такое вот. Следующая наверное текстура. текстуры прожаты в 128. Деревья. Тоже вроде как 128. Я не помню сейчас. Также билборды которые там были. Скинхедовские тоже. Без запреток. Вот типа вот там. это а что-то можете увидеть наверное. Удобные билборды тоже прожал. Кстати вот такие вот фронты на меню. Э, со Скинхедами. Я, кстати, по зере, ничего не шарит за скинхедов, собрал, как, ну, как умею. Как... Ну и последнее, это скины. Ну, из того, что прикольно можно показать, все скины лысы, Не все, короче, прямо с лысиной, но волосни у них такой особ... особой нету на башке вообще. Смотрим скины. То есть, что я сделал со скинами? Облысел скины и как бы добавил им камуфляжные штаны, потому что я видел скинхеда. они гоняют камуфляжных штанах, я видел. Ну, нормально встал под каждую банду, то есть своего цвета штаны у каждой банды. Ну, и, как бы гость программы это сам Тесак, а Дангазар мне сказал, ну, сделаю как Тесака. Что смог, то сделал, в общем-то, лицо у него, ну... Вроде пойдет. Татушку я попытался у него с взять взять его. Там еще что-то написано, но тут, тут ничего не видно. В общем, вот такой вот и Ну и, наверное, все по сбору. Немножечко покоптился. Ненадолго мне хватило. Что-то у меня жопа нормально. Ты говорил, с киберспортсменов на баланс. Все, наверное. Смотрим копты. Качаем ребилд. И ставим лайки. Всем гудбай. БЛЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ что нахуй блять, ну мне пизда брод. тут балас пришел некий двой наверное пиздец убил так еще раз давай попробуем бля ебать у меня, блять, оу афу кашного ну главный фраг дать просто такой хотя бы чтобы ну на, на команду еще А? Нормально. Ой. Чё, застанем. Манал. Понял. понял А, их опять там полная машина, бля. Пуф. Задавил кого-то. Ну, почти убил. Тут что за гандан стоит всегда, вот здесь вот это. Бум-бум-бум-бум. Не, успез ну нормально, сейчас держу, да, бля... Блин, я тобой хитер бы не сюда. Да блять Бля, здесь крышу не накидаешь. Два хита, ну фраг мой, мне пофиг. Че, убри. Что? Убри, убри, удашь? Убирай, убирай. Кент он умер кстати вот я тоже как-то умер за секунду ну срп момент я вот такой называю вообще я тебя заберу тебя не заберу добил помог это главная помощь в этой игре не главное до маги вот эти попадания главная помощь это самое главное вот тоже помог два хита, вот еще вот, вот нет, нет не, не дожил а я наверное спину даже попасть не могу. Я бы так, плохо было маме купишь а у всех то есть? есть с кем? чего убить никто не может я же пришел разобрался, где они? они все в андеграунде, что? ой! Река тут хотел меня выебать, дебил.